Нередко Вселенная не так ясна и не так прямолинейна в своих посланиях, как вам хотелось бы. Как же узнать, когда вас ожидает прорыв? Вот шесть признаков того, что вас ждут хорошие события. Отказ от ответственности. Это видео предназначено в первую очередь для духовного и легкомысленного содержания и не основано на научных исследованиях. Мы советуем вам всегда прислушиваться к своей интуиции и всегда делать то, что правильно для вас. Первое. Вы чувствуете волнение. Чувствовали ли вы себя счастливым без причины в последнее время? Или испытываете чувство предвкушения чего-то? Просыпаясь каждый день, вы, возможно, даже чувствуете волнение по поводу всех открывающихся перед вами возможностей и внезапную благодарность за то, что вы живы. Возможно, вы стали больше ценить мелочи и простые удовольствия, которые раньше не замечали, и не можете отделаться от ощущения, что для вас все начинает налаживаться. Доверьтесь этому чувству, и оно, несомненно, приведет вас к большему и лучшему в жизни. Второе. Вы чувствуете себя спокойнее во всем. Помимо чувства волнения, в последнее время вы также чувствуете себя расслабленным, спокойным и более непринужденным во всем. Хотя, возможно, вы не знаете почему. Возможно, вы просто чувствуете себя более сосредоточенным и спокойным по отношению к своей жизни и уверены, что то, что предназначено для вас, найдет вас. Вместо того, чтобы чувствовать давление, заставляющее соревноваться с другими или отчаянно гнаться за чем-то, вы, возможно, научились отпускать и не беспокоиться о вещах, которые находятся вне вашего контроля. Это чувство может быть верным признаком того, что Вселенная приготовила для вас что-то замечательное. Номер три. Вам стало легче все отпускать. Вы привыкли, что даже самые незначительные неудачи или неудобства вызывают у вас стресс. Теперь, возможно, вы научились меньше реагировать и более активно действовать в своей жизни, когда вы начинаете брать на себя ответственность за свои эмоции и не тратить энергию на то, что ее не заслуживает. Вместо того, чтобы держать обиду или испытывать горечь и недовольство по отношению к другим людям, вам, возможно, проще простить и забыть и просто посмеяться над происходящим. Номер четыре. Вы замечаете больше того, чего хотите. Вы когда-нибудь желали чего-то, а потом начинали видеть это повсюду, куда бы вы ни пошли. Возможно, вы подумывали о том, чтобы завести щенка и стали повсюду встречать милых и дружелюбных собак. Ваши друзья могут даже попросить вас посидеть с ними несколько дней или сходить с ними в приют, чтобы помочь им выбрать нового питомца. Когда это произойдет с вами, не отмахивайтесь от этих вещей, считая их простым совпадением. Никогда не знаешь, что это может быть знаком того, что на вашем пути появляются хорошие вещи, и ваше желание может исполниться. Номер пять. Перед вами появляются ступеньки. Как и в предыдущем случае, когда вы отдаете во Вселенную то, чего хотите, вы можете внезапно начать видеть возможности для того, чтобы получить это. Возможно, вы надеялись поступить в хороший университет, а ваш школьный психолог вдруг захотел увидеть вас и поговорить с вами о вашем поступлении в колледж. Или, может быть, вы хотели переехать в новый город и начали видеть объявления о хорошей высокооплачиваемой работе там. Когда возможность постучится в вашу дверь, обязательно прислушайтесь, иначе вы можете ее упустить. Номер 6. Вы переживаете невзгоды. Наконец, но возможно самое главное, если вы сейчас сталкиваетесь с трудностями и невзгодами в своей жизни и желаете прорыва, примите эти трудности, как знак того, что дальше все будет только лучше. Воспринимайте эти трудности не как бремя, а как возможность для роста и позитивных изменений. Большинство людей позволяют трудностям останавливать и сбивать их с пути к тому, чего они действительно хотят